Радость всех невинных глаз, Всем надива. В этот мир я родилась, Быть счастливой, Нежной до потери сил. Только памятью смутил бог богинь. Помню ленточки На всех детских шляпах, Каждый прозвеневший смех, Каждый запах, Каждый парус вдалеке Жив на муку, Каждую в своей руке Помню руку, Каждое на ней кольцо, если б знали, Помню каждое лицо на вокзале, Все прощанье у ворот, все однажды, Не поцеловавший рот, помню каждый, Все людские имена, все собачьи, Я по-своему верна, не иначе.